Инвестиционная компания «Развитие» презентовала новые объекты. На мероприятие были приглашены партнеры, которым рассказали все подробности о проектах. Директора и ведущие специалисты анапских агентств недвижимости встретились на бизнес-встрече, организованной компанией «Развитие». На мероприятии компания «Развитие» презентовала несколько уникальных проектов, такие как комплекс резиденции «Граф Толстой», поселок Эден, жилой комплекс «Виноград» и коттеджный поселок «Сисайт Вилледж». Локация в одном из самых престижных районов города — на первой береговой линии Черного моря. Расположение совмещает в себе первозданный природный ландшафт и современную инфраструктуру. Здесь, в гармонии с горными пейзажами, чистым небом и морским ветром, вы можете отдохнуть от городской суеты и насладиться жизнью. География нашего мероприятия стала немного больше, поэтому мы выбрали другой зал. У нас сегодня порядка 500 человек пришло. Проекты, которые мы сегодня реализуем, их порядка 14 проектов, все на разных стадиях реализации. Какие-то мы заканчиваем, какие-то только начинаем, какие-то активно строятся и продаются. Это жилые комплексы, это коттеджные поселки, это гостиничные комплексы, апартаменты. Анна Печоркина, бизнес-консультант и директор компании «Школа деловых коммуникаций», проанализировала последние тенденции на рынке недвижимости и вывела практические формы работы агентств недвижимости с клиентами. Очень часто, когда люди фантазируют о квартире, они проектируют картинку, максимально не похожую на то, в чем они жили раньше. Они говорят, я хочу все сделать иначе. Яркое и образное выступление стало главным блюдом мероприятия, которое прошло в формате открытой дискуссии. Сегодня, пожалуй, самое большое мероприятие, в котором я принимала участие в Анапе, и это действительно другие ощущения, другое взаимодействие, но что мне нравится, что это все равно аудитория активная. Аудитория, задающая вопросы, участвующая в диалоге. И это очень важно, потому что иногда на большой сцене ты не чувствуешь зал, а здесь ты всех видишь со всеми в диалоге, и это действительно здорово, это действительно классно. Простыми, но яркими примерами Анна Печеркина красноречиво донесла до слушателей механизмы работы с клиентами и рассказала о самых очевидных ошибках. У нас очень много было бизнес-тренеров, хороших, плохих, Мое мнение, что Анна Печеркина, наверное, одна из самых конструктивных. У нее то есть, есть конкретные приемы, нету лишней воды, нету лишнего пафоса. Мы вообще с ГМК, главной маркетинговой компанией, очень давно сотрудничаем. Мы обучаем своих менеджеров в этой компании, мы привлекаем обучать наших партнеров. То есть э, просто профессионализм и.. Приятная подача информации от этого бизнес-тренера, поэтому этом его привлекаем. Стоит отметить, что бизнес-тренер не ограничилась разбором ошибок, а опираясь на современные тенденции, дала участникам бизнес-встречи вполне конкретные ориентиры для действия. Те проекты, которые были сегодня нам предоставлены, они очень интересные, очень познавательные. Много информации нам было доведено. С компанией развития я уже работаю давно. И что мне нравится, что, во-первых, у них слаженная работа, во-вторых, у них очень интересные объекты, кстати, одни из лучших в Анапе. Всегда делают разные тренинги, и для нас, как для риэлторов, это большой плюс и бонус. Я сейчас услышала очень интересные фразы, которые, над которыми я буду работать именно по работе с клиентами, именно выявлять ту потребность клиента, которую он сам даже не знает. Есть такие моменты, что вот он приводит я хочу, а сам не знаю чего я хочу. Есть такие, и их много в основном таких клиентов. Вот и поэтому нужно обучать кли. Это я сейчас услышала фразу обучать клиента его потребности. Развитие очень надежная компания, с которой приятно работать, очень интересные и перспективные проекты. Хочется обратить внимание еще на один проект в Анапе, который невозможно не заметить. Инвестиционная компания Развитие за собственные средства спроектировала и построила каскадную гранитную набережную, простирающуюся от улицы 40 лет Победы до улицы Маяковского. Дизайн проект набережной разработало архитектурное бюро из Италии. Две пешеходные зоны украшены белой балюшкой. Эстрады, уличное освещение в классическом стиле, а также дизайнерское ландшафтное озеленение, работы над которым начнутся осенью этого года, когда будут благоприятные погодные условия для высадки растений. Сегодня один из самых, наверное, интереснейших проектов – это гостиничный комплекс «Граф Толстой» со своей инфраструктурой, с белоснежной набережной, которую вы уже, наверное, в городе увидели. Также мы сегодня готовим ряд очень интересных коттеджных поселков, закрытого, открытого типа, в разных локациях и в разном ценовом сегменте. И сегодня в активном проектировании находится гостиничный комплекс, рабочее название «Тикитак». Это около нашего аквапарка «Тикитак», огромный, тоже со своей инфраструктурой, бассейны закрытого, открытого типа. То есть много очень комплексов, все тайны выдавать не буду, но скоро мы будем презентовать один за одним очень амбициозные планы у нас на ближайший год. Надеемся, что остальные девелоперы и ательеры совместно с администрацией Анапы продолжат заданный компании развития тренд по благоустройству города. А мы будем ждать от развития новых уникальных проектов, которые порадуют жителей и гостей города. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.